Приветствую всех на своем канале. Смотрите, я пошла в магазин, не удержалась и купила себе две минички. Они очень прекрасны. Сегодня, конечно, не буду их распаковывать, так как я купила, они должны хотя бы сутки постоять, адаптироваться к моей среде. И завтра мы будем делать пересадочку. Корневая у них неплохая. Я вам покажу, в чем проблема, почему их уценили. Это все мы посмотрим завтра. А сегодня мы убираем ее их другое место и начинаем приступать к нашему башмачку, который простоял у нас сутки в просушенных условиях и посмотрим, что с ним получилось. У меня в квартире влажность воздуха вот какая, термометр стоит, температура 22, а влажность... 60 процентов чуть больше. Итак, посмотрим, что у меня произошло с башмачком за сутки. Прошлое видео я снимала про башмачок, а в этом видео надо рассмотреть подробности. Охо-хо, ох, не очень хорошее дело. Видите, пошла гниль дальше. Я думала, мы спасем хотя бы этот экземплярчик. Но, видишь, видите, мокнущая гниль пошла дальше корешочек практически в плохом состоянии ножик я прокалила на огне и хочу вот эту гниль срезать и попробовать все таки спасти вот этот кончик можно смело отрезать так как он видите гнилой покажу по кусочку срежу вот видите гниль в таком состоянии оставлять нельзя так как эта гниль пойдет дальше, дальше. Нам нужно зачистить до живого. И обработать препаратом. Сейчас покажу, каким препаратом я буду обрабатывать. Так, хочу спасти этот башмачок. Не знаю, получится что-то, не получится. Вот я хочу всю эту часть, которая сгнила, Срезать, соскоблить, немножко не тот ножик, ничего попробуем спасти в таких условиях, скальпель я не нашла, надо его обязательно зачистить все гнилое и спасать эту орхидейку, смотрите внутри по моему тоже там гнилое вот. удастся мне что-то не удастся но по крайней мере попытаться надо так как мы на моем канале производим, проводим эксперименты по спасению орхидей это у меня перекись водорода я хочу обработать кончик где я срезала перекисью водорода не Ни зеленкой, ничем, вот оно должно немножечко корешочки и вот это что я срезала оно должно обжечь чуть-чуть вот это все теперь убираем, мне не нужно, я вам покажу как я буду выращивать дальше свою орхидейку башмачок смотрите в таком состоянии я ее оставлю ничем мазать не буду я обработала перекисью на сутки оставлю пусть она подсохнет еще раз сейчас смажу но беру вот вазочку я в нее сажать не буду помещу моху в вазочку вот Открываю упаковочку мха и вазочку. Сейчас я ей сделаю такую мини тепличку. Для того, чтобы моя орхидейка ну, чувствовала влажность воздуха. А сама шеечка, чтобы она не мокла ни граммочки. Она будет сверху. Сейчас я ей сделаю тепличку. Дальше что я буду делать, я набрала воды с фильтра, не отстойная просто с фильтра вода, немножко чайника добавила, кипяточка, чтобы она была теплая, комнатной температуры. Правда я мочить ничего не буду, но все равно на всякие случаи, чтобы была теплая. И хочу намочить свой мох. Вот только немножко я налила. Сейчас он немножечко питается Мне сильно не надо. Чуть-чуть. И беру свою орхидейку и ставлю ее листиками вниз, а корешочками вверх. И в таком стене она у меня будет э, стоять сутки. И будем смотреть, что с нее получится. Главное, чтобы подсохла вот эта вот шеечка. Можно еще перекись немножечко капнуть чтобы гниль прошла. Видите, вроде бы я все срезала. Ну, кто его знает. Так возьму с бутылочки. Просто капну. Пару капелек. Ничего и не будет. Все. А тепличкой буду делать. Вот такой горшочек взяла. Внизу дырочки его помыла. Немножечко есть еще. И вот так просто накрою с дырочками. И в таком состоянии я оставлю на сутки завтра будем снимать продолжение видео покажу что получилось есть смысл с ней бороться дальше или нет если там раночка заживет слегка затянется значит будем продолжать за нее бороться за нее жизнь а если пойдет гниль то просто придется выбросить. ждем продолжение видео. И следующее видео будет про этих прекрасных две минечки, которые я купила по уценочке. Посмотрите, в какой горшочке я их буду сажать, в какую систему. Это тоже будет очень-очень интересно. Сейчас они у меня падают, так как одна э, немножко на бок перевернулась. Видите, как вырос корешочки. Почему их уценили? Разберем, посмотрим. Все подробно расскажу. Покажу корневую. Цветы у них еще цветущая, она красивая. Видите, какой цвет красивый. С такой красивенькой серединочкой. Это минечки мультифлоры. Многоцветковые. Они любят выпускать цветоносы. Ну, это будем говорить в следующем видео. Всем удачи, всем пока! Ждите продолжения видео. Всего вам доброго.